вот скажите было ли у вас такое что вы готовите видео на 3 миллиона э, на канале да а у вас уже три миллиона и 100 тысяч ладно короче готовьте там хавку завтра будет видео на полчаса о это прямой эфир. Спасибо за прямой. Хули вам надо? Так, отвечая на один вопрос, и иду нахуй. Вопрос. Где вопрос? А, вот и первый вопрос. Долбишься. Нет. Всем спасибо.